Привет всем, привет мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня это мое второе видео, в котором я хотела бы немножко рассказать вам о себе рассказать о чем будет этот канал, что бы я хотела видеть на своем канале, какие видео, какие темы, вопросы я буду поднимать на этом канале, поэтому поехали! Итак, меня зовут Таня, Танюша, Таша. Мне нету 30, но уже не 25 у меня растет дочка, ей 6 лет уже, да. у меня у уже сложился опыт, правда небольшой, в воспитании малыша, я прошла беременность, роды, мы прошли грудничковый период, мы прошли грудное вскармливание, поэтому некоторые вопросы я хотела бы в своем блоге поднять и осветить, немножко рассказать о своем таком опыте касательно моего первого малыша и рассказать о нашем воспитании, как мы растем, развиваемся, в какие игрушки играем, с какими трудностями мы сталкиваемся в воспитании малыша. Поэтому, думаю, многим мамочкам, которые сидят в декрете, у которых не один малыш, а несколько малышей, я думаю, будет интересно нам с вами обменяться опытом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и будем общаться. Дума общения у нас будет проходить в режиме комментарии, вопросы, видео-ответы. Поэтому э, очень хотела бы взаимосвязь, взаимоответы, взаимоотклики на свои видео, поддержку и добро пожаловать!